Ребята, всем привет! С вами Димас, также оператор с нами Антон. И для вас сегодня мы решили приготовить блюдо, которое мы часто готовим на, ну, на новый год, на какие-нибудь праздники, соленую рыбу, да, точнее, скумбрию. Прекрасный вариант, тем более что скоро праздники. Может быть, попробуйте, тоже дома так сделайте. Я макрель. Макрель это? Давай. Чего? Это макрель? Это просто у нас называется скумбрия. YouTube, набери, посмотри. Мы помыли нашу разделанную скумбрию, от э, пленки очистили, от всякой гадости. Вкусная скумбрия вообще. Я ее разделаю, вот, разряжаете дальше, вот дальше анального плавника до хвоста. <музыка> У нас анальный плавник, но он тоже не, не нужен. Я с помощью ножа и вот пальцы такие косточки Аккуратно вот трогаем пальцем проверяем где есть кости и вытаскиваем костей много будет все косточки идут до анального полника вот здесь дальше уже здесь нет косточек две трети рыбки будут с костями где брюшка заканчивается короче заканчиваются кости так что дальше можете смело даже не проверять их там нет они здесь все впереди Ну вот, друзья мои, что-то мы разделали тут долго-долго Это все, ну, вынимали косточки ну, достаточно такой муторный процесс Но Легко выполнимый, если вы усердный, трудолюбивый человек Вот такой способ у нас Так сказать, может быть, первый, необычный Самый простой, как мы используем Просто у нас встреч пленка вот тут пищевая Мы на нее выкладываем рыбу Кожей вниз, она с кожей мы ее не снимали, вытащили косточки и распластовали. Просто присаливаем, у нас тут морская соль с, с травами разными, достаточно обильно. Ну как-то любит, кто-то любит не очень соленую рыбу, кто-то любит посолоней. Везде просыпаете и немножко специй здесь тоже, кстати, надо учесть, что тоже есть соль. И еще немножко добавляем специи. У нас тут какие-то, ну, для засолки рыбы. Немножко присыпаем. И чеснок. Три зубчика примерно. Раздавим сейчас тоже. И тоже по всей рыбке раскидаем. Вот четвертый зубчик тоже решили сделать. Остренькая будет у нас. Чесночная. Вот, Растерли немножко чеснок тоже по всей и просто берете и закрываете вот так скумбрию, как бы делаете ее целиковую. Прижимаете плотненько, с краев тоже поджимаете, снизу поджимаете и аккуратно, аккуратненько вот так заворачиваете. Проворачиваете, проворачиваете, проворачиваете, проворачиваете, проворачиваете до конца. У вас получается такой вот макрельный рулет. Края тоже можно вот так завернуть. Оставляете в комнатной температуре, 5 часов у вас постоит и убираете в морозилку. Все, до полного замораживания вы достаете и уже нарезаете. Второй способ, ну как второй способ, более сложный способ приготовления идентичного рулета, такого же, как вот мы солим, он более такой геморройный. Чуть-чуть. Вот для подачи более красивые и удобные есть. Вот. Мы берем наше филе такое же, как мы делали в более простом способе. Рыбку мы разделываем очень просто. Берем и снимаем кожу. Она достаточно такая тонкая. Снимается сложно достаточно. Даже как чулок наверное может быть даже было проще если мы ее сняли бы с целой тушки <с сейчас понимаю это и у нас тут хребет мешается мы его отрываем наш половино филе вот и выкладываем и вторую часть то же самое аккуратно кожу снимаем ну, в принципе, легко довольно-таки она вот снимается. Если уже вы делаете это не первый раз, а мы это делаем не первый раз. Но каждый раз сложно. С каждым разом все сложнее и сложнее получается. Вот, ребята, у нас получилось филе без кожи. Кожу сняли. Можете, как мы, снять разделанную тушку уже. Можете изначально снять с неразделанной тушки. Возможно, будет даже правильно. Берете целую тушку, разрезаете. Снимаете кожу и потом аккуратно снимаете филе, а у вас получается, остается скелет с, с кишками. А мясо вы снимаете, либо сделать как мы. Из специй мы добавляем те же самые, соль у нас морская. Присариваем достаточно сильно и также добавляем наши специи для рыбы здесь тоже соль есть также чеснок добавляем несколько зубчиков ну, точнее 4 даже 5 и для нашего рулета мы вот придумали такую вещь как ну у кого что есть? У кого есть огурцы. У нас есть вот кабачки маринованные. Очень вкусные. Они дают такую пикатность небольшую. Кому как нравится, может там побольше кто-то добавить. Интересная вещь такая. И аккуратно вот так заворачивать хвосты с помощью пленки. И дальше. Аккуратно. Либо с пленкой, с помощью пленки, либо сами. Заворачиваете до конца этот рулет. Как у вас будет получаться. Ну, с помощью пленки намного проще это будет делать. Вы подгибаете ее. Потом вытаскиваете. Опять. У вас он не разваливается. Опять подгибаете до конца. И уже плотно. Плотно сворачиваете в рулет. Вот так. Опять прижимаете. Опять заворачиваете аккуратно. Опять прижимаете края. И можно их вот так убрать даже. И завернуть. У вас получится такой рулетик симпатичный. И также вы оставляете примерно часов на 5 У вас он стоит, маринуется при комнатной температуре И уже потом убираете в морозилку У нас прошло время, ночь прошла И рыба застыла И будем сейчас пробовать Вот мы не будем снимать, чтобы держать было удобно А то она жирная и скользкая Такие кусочки получаются Можно тоньше резать Можно толще резать как больше нравится ну с кожей я думаю потолще лучше нарезать как получается мы заворачивали в другом направлении и цвет получается более такой как сказать светлый попробуем сейчас что у нас получилось без кожи сначала Хорошая рыбка. Тает прям вся. все ее нет во рту. Даже кабачки тают. Нежные. Другой заворот получился. Видите, кожа снимается. Вот, пробую. Более рыбный, мне кажется, вкус какой-то. Вкусный скумбли. Нежное тоже тает прям вообще, что прикольно. Без кожи, конечно, интересней, В плане того, что удобно есть, на хлеб положил раз, все, закинул в топку. А кожу надо вытаскивать, но проще намного. Всем приятного аппетита, пробуйте наш сало, нашу рыбу, как вот делаем. С вами был Димас. Ставьте лайки, пишите комментарии. Антон тоже вам привет передает. Увидимся на нашем канале. Всем пока-пока.